Возвращение которого ждали. Десятый форум Positive Hack Days – одно из ключевых российских мероприятий по кибербезопасности. Прошел в Москве 20 и 21 мая 2021 года. Как двухлетний перерыв и пандемийный тотальный онлайн изменили мероприятие. Смотрите в репортаже БИС-ТВ телепартнера форума. В 2020 году деловые мероприятия встали перед дилеммой. Перестраиваться под онлайн-формат или брать тайм-аут. Организаторы Positive Hack Days выбрали второй путь. Но время на передышке даром не теряли. В ноябре Positive Technologies провели соревнования на киберполигоне The Stand-Off. Готовя новые Positive Hack Days, организаторы учли полученный опыт, но основной упор все равно сделали на офлайн. В то же время для онлайн-участников велась трансляция всех основных событий, которые проходили параллельно в нескольких залах-студиях. Мы планировали изначально гибридный форум, и он для нас был таким нестандартным для нас подходом. Мы хотели сделать его очень кулуарным. Мы планировали полторы тысячи в офлайне и расширить онлайн очень сильно. На этапе финализации всей нашей подготовки оказалось, что нет, Комьюнити против. И мы поняли, что полторы тысячи совершенно не наш вариант, и нам нужно срочно расширять территорию, и мы ее расширили. ТЦМТ нам позволяет вместить несколько больше, даже с учетом требований Роспотребнадзора. Пока десятый по счету форум вызревал, мир не стоял на месте. Киберпреступники ломились в дома удаленщиков и опустевшие офисы. А этичные хакеры изучали защищенность всевозможных систем и писали отчеты. И теперь обо всем этом стало возможно рассказать. В красках, с деталями и на многотысячную аудиторию. Программа сама по себе получилась, мне кажется, плюс-минус насыщенной. Были очень интересные темы. Были разговоры про Threat Intelligence, про thread Hunting. Даже споры были на эту тему. Были отраслевые круглые столы, которые про защищенность отдельных отраслей и бизнесов. То есть вот такая прикладная штука была. И э, были м, доклады, которые, ну, которые ожидаемо собирали аншлаг. Я, когда проходила мимо, видела, что люди не помещаются. К сожалению, залы не резиновые. Но все наши доклады доступны онлайн в эфире на сайте стендов. И можно отмотать, посмотреть назад, записать. обратить внимание на трек, который связан с безопасной разработкой. Володя Кочетков приложил к нему массу усилий, и там очень интересный контент. Совершенно шикарный ай-трек вместе с задачками и вместе с выступлениями, выступле... просто вот ай-трек переслушать. А, найти, включить и переслушать. Фантастическая, на мой взгляд, пленарка. Пленарное заседание према было о том, как меняется мир информационной безопасности, цифровизации и технологий. Принял участие и Максю Шадаев. А что важно для меня, в ней принял участие Юрий Максимов. Мне кажется, это был первый раз в истории, ПХДС, когда Юрий Максимов был прямо на сцене. На протяжении двух дней в студиях форума звучали технические и бизнес-доклады. Исследователи демонстрировали обнаруженные уязвимости. Чиновники и эксперты обсуждали законодательство и наболевшие вопросы. А представители Positive Technologies рассказывали о новых продуктах компании. Одновременно с форумом на арене Death stand кипела битва между командами защитников и нападающих. Виртуальное противостояние, которое зародилось пять лет назад на форуме Positive Hack Days, а в прошлом году дебютировало как самостоятельный проект, в новом качестве вернулось к своим истокам. История с началом у нас появилась еще в прошлом году. Эта история коинцевалась вокруг того, что у нас десятилетний юбилей форум дошел до определенной точки своего развития и дальше новое начало в этом году начало состоялось и оно теперь прям полноценное начало потому что мы а, начали новую десятку мы начали новый формат если ты его сейчас видел он такой гибридный и с новыми подходами начало, начал случилось с нами в мае, в ЦМТ друзья мои, по из 10 закончился и я напоминаю вам что на следующий май 2022 года вам стоит поставить блок в календарь потому что из по 2022 тот который будет 11 будет обязательно и он будет лучше чем этот это мы вам обещаем кстати билеты на мероприятия наши заканчиваются на раз-два не пропустите